Два таких сюрприза для вас Это наш долгожданный э, Телефон, смартфон Который сейчас появится на нашей площадке э, Прежде чем я объясню, что это за телефон Пару вопросов Кто сталкивается с такой проблемой Со своим смартфоном, что он Примерно на половину дня разряжается Есть такой у вас? А вот представьте себе, если у вас бы такой телефон Который держал бы, Батарейка держалась бы дня два Не заряжает Классно? Кто из вас разъезжается э, по разным странам? Частенько бывает там в одной стране, в другой стране, допустим, там, вот как у меня в Германии, э, в Украине часто бывает, у меня симка и украинская, и турецкая, и немецкая. А вот как вам бы такая вещь, если бы у вас в телефоне было возможно держать две симки? Две разных симки. Есть такое уже, но это не, не очень особая такая, э, как говорится, э, инновация, но это. Удобно, удобно, да? Удобно. Вот. Хорошо. Дальше. У кого есть такие клиенты, которые не хотели бы, чтобы их прослушали? Прослушивали? Есть такие клиенты? Вы наверняка тоже являетесь такими клиентами, да? Вот. Представьте себе, что этот телефон имеет э, military standard номер два. Этот телефон не прослушиваемый. Но только тогда, когда... Вы коммуницируете с такими людьми, у которых этот телефон есть. Если, соответственно, у кого-то там другой телефон, то, соответственно, через тот другой телефон вас тоже могут прослушать. Да? Понимаете, что, о чем идет речь. Кстати, один из клиентов этого телефона, это Организация Объединенных Наций, которая сделала заказ более 60 тысяч приборов. Так, еще что? У кого проблема такая была, что иногда телефон просто из рук падает на пол? Посмотрите на свой экран, целый ли он или нет. А вот представьте себе, если телефон упадет на бетон, его не разобьется. Бронированное стекло. Круто. Так, что еще? Эм, да, кто, кто любит фотографии делать? Все. Представьте себе, здесь фотокамера, две целых, которые имеют более 40 мегапикселей. Обычные телефоны имеют 16, там, 32 и так далее, да? Вот. И что же самое интересное, у кого есть дети? У кого есть э, у ваших детей смартфоны есть? Что дети любят? Играть, смотреть мультики, правильно? И представьте себе, не только для ребенка, и для вас, мечта смотреть на экран с 3D-эффектом. Без очков. Без очков. 3D эффект. И знаете, что самое интересное, это только начало. Производитель, который изобрел эту технологию, э они разработали это в Германии, технолог технология немецкая, и помимо телефона, помимо этого смартфона будет следующая серия, это, да, обязательно. это планшеты, тоже с 3D эффектом, экран 3D. И следующий этап, который нас ждет, это телевизоры с 3D-экраном без очков. Окей? это появляется на нашей площадке. Как он такой прибор? Окей, хорошо. С телефоном мы разобрались. Теперь что вот это, да? Как вы думаете, что это? Кто из вас занимается спортом? Ну так, немножко занимается спортом зарядкой когда хорошая погода вы любите на велосипедах кататься да. кто из вас любит на, на велосипедах кататься а есть такие клиенты есть такие люди у которых велосипедов нет есть но мало да основная ну почти практически любой житель этой страны конечно если есть дороги для этого пользуется велосипедом а вы уже чувствовали когда вы садились на велосипед что там какой-то дискомфорт там вот в одном месте что есть такая фраза, надо к седлу при, при, привыкать. Есть такое. А с точки зрения, медицинской точки зрения, особые, обычные седла, они для, для человека здоровые или не, вот, не очень? Так себе, да? Вот. Многие, которые занимаются велоспортом, допустим, у них, ну, там проблемы с простатой и так далее. Да? Вот представьте себе, есть изобретатель, проживающий который у нас в Германии, он придумал такое седло. С медицинской точки зрения обалденное седло, может быть, не очень стандартно выглядит, но оно очень-очень удобно и практически вашему заднему месту, на самом деле, наплако. Сейчас вам покажу. Да ладно. Не, ну это, я надеюсь, очень снимает открытая камера, вот сейчас вот эти вот уникальные кадры. Что-то на комнате померяем. На комнате померяем. и Как по украински седло? Говори седло. <смех> Лучше <Седло. смех> да, Смотрите, друзья, обратите внимание на это седло. Интересно выглядит, да? Но ну, на этом седле я сам садился на него, да. Но на самом деле очень комфортно на нем сидеть. Зачем нянка? Ну, для, для мужчин, может быть, да? чтобы, чтобы ничего там не, не на, натерло себя, да? вот, Смотрите, очень-очень легко монтируется, практически старое, с, с, с велосипеда снял, поставил, затянул, все, готово. Обалденное, я считаю, седло, вот. особенно с, медици, с медицинской точки зрения. И самое интересное, этот производитель, этот продукт, он попадает к нам эксклюзивно. Его нигде купить нельзя, кроме только на нашем маркетплейсе. Если кто-то хочет попробовать посидеть, положим на стульчик, вы можете с тобой сесть на это сидеть. Okay. разыграть лотерее. Финансовые продукты. Реально финансовые продукты, которые нужны абсолютно каждому человеку. Я просто сейчас хочу убедиться и задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, карточка, физическая карточка или виртуальная карточка, которая может... Сейчас я расскажу, что она может... нужно нужна нам вообще карточка? Конечно. Серьезного производителя. Они... Себя позиционируют на изготовление бан... для сферы банковских, услуги для банковских секторов, да? У нас появляется карточка с шестью преимуществами. Первое. У вас, у каждого человека возможно получить европейский расчетный счет на этой карточке, Там Ибан стоит. <звы> То есть, неважно, где вы находитесь, если у вас есть взаимоотношения э, с Европой финансовые, э, и вам нужно перечислить на эту, э, этот счет деньги в Европе, с Европы, со всего мира в Европу, у вас европейский счет. Классно? Супер. Все. Второй вариант. Так, что у нас у нас? Это у нас... Это как да, да дальше. <смех> да. Возможность получения физической карты. Эта возможность будет в первом квартале 2020 года. Мы сейчас будем предзаказы делать, собирать, и потом это будет все производство. Кстати, э, КУС, да, как называется, верификация по современным стандартам. То есть достаточно... Паспорта и селфи на э, фоне этого паспорта. Не надо адрес. Мы к адресу уже не привязываемся. Классно. Следующее. Возможность э, виртуальной карты. Виртуальная карта появится после праздника после Нового года. 15 -го числа января. То есть вы уже по всему миру у вас уже там европейский расчетный счет и вы можете заказывать в интернете самолеты пароходы все что угодно понимаете чем отличается виртуальная от физической карты все функции есть просто физическое в автомат еще и деньги наличные вот и все okay? следующий момент четвертый это возможность через мобильное приложение оплачивать то есть виртуальной карты, привязав к мобильному приложению, вы оплачиваете. Следующая возможность. Вам в помощь предоставляется, я даже не знаю, консьерж путешественника. Вам с этой картой идет мобильное приложение. Вы можете закупаться за границей по этому мобильному приложению в ресторанах, магазинах, все что угодно. Очень удобно, она в навигатор вам она показывает. К нему идет мобильное приложение, к этой карточке. Классно? Гид. Да. Бандит сразу заведется. Так, ну и еще, то есть вы можете платить, платить все, такси, рестораны, отели, все, что хоть магазины, разные платежи делать. Но ну и самое последнее, здесь, может быть, где-то эти функции у кого-то отдельно, может быть, и присутствуют, да, где-то в той или иной карте. Самое последнее у нас шестое, такс-фри. Все, что вы закупили за границей, пересечение границы назад, вам назад на карту сразу. НДС, НДС возвращается. Такого нету ни у кого в мире. Ни у кого. Это единственная карта. Эта компания сделала эксклюзивный продукт. Он у нас. Все. Классно? В детали мы потом погрузимся, да?